Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенье. Ребята. Морозник или гелеборус? Морозник или гелеборус? Смотрите, какая. Грядка морозника. М? Это все морозник. Сейчас ближе подойдем. Смотри. Какой? Красавец. Красавец, морозник, да? Ребятка. Красавец. Морозник или гелеборус? Называется. А здесь какой час? Смотрите. Смотрите, какой морозник. Это все морозник. А здесь малыш, смотри, малыш морозник. Подойдем сюда ближе. Здесь посмотрим морозник. Полный морозник. Красавец. Здесь красавец. Морозник. Здесь белый. Белый. Белый, белый. Морозник. Глядали. А здесь такой свет. Полный морозник. Цветочки полные. Морозник вечно зеленое растение, можно сказать. Вечно зеленые растения. Морозоустойчивый. М? Наши зимы ни по чем. Смотри, а вот здесь еще. А вот маленький морозничек. Смотри, какой цветок. Цвет интересный. Смотри. А здесь. А здесь такой морозник. М? Смотри, полный смотри, мой Красавец, да? Куку. ку цветочек, цветочек, ку-ку. Красавец. Красавица. адри. Морозник или гелеборус. Так, да клумбочка. Клумбочка, морозника. Ну, все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был. Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребятка. Морозник. Красавец. Красавец.